получите хорошую информацию. А, как превьюшках вы прочитали все, поскольку вы здесь, что сегодня у нас будет непосредственно объявлено о новом введении, которое появится непосредственно на платформе Argos, называется AmadofiLot, и будут участвовать а, разработчики Argos, а, да, здесь я и непосредственно также а, представитель команды разработчиков, одно из самых лучших не только в России, в принципе, но а, и по миру, блокчейн разработчиков smartcontract.ru, ребят. Позже голос я передам, поскольку непосредственно технические все вопросы, которые у вас будут возникать, отвечать будет на них конкретно Игорь. Вот. Сейчас я вам маленький сделаю лекбес и вы поймете, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что если сразу же сумбурно, я вам сейчас просто, знаете, ловите информацию, на хорошее, У вас будет много вопросов, поэтому сейчас мы основной по основной вещи пробежимся. Что такое дефи? Что же мы вам хотим такое дать, что же это такое ценное, и почему вы должны это взять. Поэтому, ребят, сейчас снимайте информацию, будет информация, я бы сказал, такая, знаете, терминология немного, но тем не менее она полезная. Давайте разбираться, что такое дефи. Дефи у нас называется, то, что мы вам будем презентовать, оно будет называться DeFi. -лод. Состоит оно из трех слов. Но мы сейчас разберем начало дефи. Дефи это DeFi, децентрализованные финансы. Что же это такое и как, с чем это едят? Во-первых, это умный контракт. Умные контракты существуют уже не первый год, вы это все знаете, но их практическое предназначение еще не до конца не ясно. Точнее, есть множество применений, но укрепляющихся действительно необходимых, ну я бы сказал, не так много. Первой революции были смарт-контракты, у нас ICO, да? Мы как помню в 2018 году был бум непосредственно, можно сказать, 17 по 18 год был бум, Эфириум у нас резко улетел вверх, и это было такое, знаете, более ярое использование смарт-контрактов, скажем так, возможность так организовать сбор средств до сих пор остается главной фичей блокчейна, то есть на ICO собирали через, то есть через ICO собирали и через смарт-контракты на какие-то определенные проекты, финансы. Так вот, что же такое DEFI? Это обычные финансовые инструменты, построенные, ребят, на блокчейне, чаще на эфириум. Я сказал бы сейчас, я просто мониторил всю таблицу, что 90% случаев, может, даже больше построены на эфириуме, потому что там я видел эфириум только пару проектов на биткоине. Вот, Они основаны на протоколах с открытым исходным кодом или модульных структурах так называемых. Децентрализация подходит не всегда. И многие приложения DeFi учитывают это. Они предлагают гибридные цифровые активы. А Традиционные финансовые услуги, такие как блок ФИ, альтернативным термином является сейчас, ребят, я вот здесь закрою Telegram альтернативным открытое финансирование, в общем, это блок ФИ. А где экосистема интегрированных цифровых активов блокчейнов, открытых протоколов объединяется в традиционной финансовой структуры Ребят, в чем идея DeFi? DeFi – это, скажем так, заменит сама суть идеи Дефи, заменить э, традиционные технологии, то, то есть финансовые, э, финансовую систему. То есть в данном случае с того Дефи сейчас рассматривают само DEFI, как, знаете, интернет заменил э, телевидение. Вот также же сейчас DeFi заменит традиционные, ребята, финансы. Но, есть но, я не буду углубляться, на чем это построено. Там есть определенные монеты, стейблпойны, да, которые привязаны к курсу доллара, для того, чтобы не было определенной волатильности, вот, но с определенной также выпуском, то есть там с маржинальной торговлей, это очень глубоко копать, я это вам не буду давать. Это вам на вопросы конкретные ответит у нас уже Игорь, но смысл в чем? Теперь мы касаемся третьего слова, то есть DeFi мы разобрались, что такое, это дефи, это децентрализованная финансовая, лот, это, ребята, лотерея. Так вот, сейчас я переключаюсь на экран и мы поговорим теперь, мы разобрали что такое дефик, теперь поговорим, что мы вам будем давать. Игорь, пожалуйста, можешь можете сразу же экран, микрофон, для того, чтобы мы с тобой вдвоем вещали, потому что у ребят будут вопросы. Я буду сейчас договаривать, и потом уже ребята будут задавать вопросы. Да, Теперь смотрим, ребят, разбираем такой момент, что построено это, то есть смотрите, сама финансовая система и почему мы здесь вообще, о чем ты, Илья, втираешь. Но по сути, если при, в правильных руках и с правильной головой, можно вот эти децентрализованные финансы очень сильно улучшить, и мы это сделали. А теперь, Ир, я тебя попросил парочку вопросов, потому что они у многих людей возникнут, а в дальнейшем в работе в процессе в конце задач хорошо я, мы с тобой об этом разговаривали теперь еще один элемент у нас это будет построено на экосистеме Аргаса в данный момент дальше будем все то есть ребята будут смотреть потому что можно сказать мы сами являемся ими партнерами а теперь Игорь мог бы ты рассказать более подробно что это и как это будет подаваться, почему она будет беспроигрышная, а лотерея. Смотрите, все мы хотим зарабатывать деньги и не терять. Торговать опасно. Почему? Волантильность вниз в просадке. Куда-то вкладываться в чьи-то руки доверительного управления опасно. Везде есть определенные риски, да, ну, прикрываются пословицы, кто не пьет шампанское, то, то есть кто не рискует, да, кто не пьет шампанское. Ребят, это, знаете, пословица для пословицы Мавроди, жизнь плоха, это без лоха. А, то есть мы хотим без рисков реально зарабатывать. И, а, Игорь, пожалуйста, я бы хотел, чтобы ты рассказал ребятам, почему это безрисковая лотерея и как она будет заключаться вкратце, а ребята уже будут догонять и вопросы задавать. Ну, если вкратце, без рискова и прозрачно, потому что построено на смарт-контрактах. То есть код смарт-контракта будет открыт, и мы в конце пройдем еще несколько аудитов. Результаты тоже мы выложим в открытый доступ. Вот, значит, в чем суть этого проекта? Вы заходите в некий пол токенами, токенами, стейблкоинами DAI. Значит, мы формируем этот пул, и мы этот пул закладываем в сервис Compound, Compound Finance. Значит, это Compound Finance – это один лидеров как раз таки, структуры DeFi, который позволяет вкладывать, ну, по сути, доллары, то есть DAI, стейлкоин, которые приравнен к доллару, под достаточно высокий годовой процент. Значит, мы, собственно, средства всех, кто к нам войдет, будем вкладывать в этот пол. То есть отсюда доходность. Но доходность будет распределена не поровну между всеми участниками, а будет проводиться каждую неделю розыгрыш, и вот всю доходность, которую вы кто получит один. Вот, так это устроено. Есть на самом деле уже аналогов проекта, но у него массовые Что-то с микрофоном. Да. Сейчас нормально. Нормально, да, может быть, это эхо. Uh -huh. Так. А, значит, у нас и такой. Почему мы вообще с клеейшками объединит в детстве? Потому что мы хотим понимать а, структуру к этому проекту. Сейчас, секундочку, что-то очень плохо. Да, рывками. А, так, ненормально. Ага. Идет эхо. А, слушай, я, наверное, у себя отключу звук. Да, попробуй. Так, вот сейчас, по-моему, нет эха. Значит, то есть, помимо того, что вы вложили деньги, можете выиграть привис, который ваш каждую неделю денежный. денежной. Вы можете в любой момент выйти из этой лотереи, абсолютно вывести все свои деньги. Вот, то есть ни, ничего не теряете. То есть, грубо говоря, что вы храните их у себя на обычном кошельке и ничего не получаете или вошли к нам и имеете шанс выиграть приз. вот это основная суть то есть лотерея беспроигрышная теперь как здесь завязанная мы с целью вместе решили что мы часть вот этого дохода который мы будем получать в компаунде мы будем отдавать на реферальную систему вот то есть вы можете привлекать свою структуру и зарабатывать еще и проценты Хорошо. Вот. Вкратце, вот так. Илья. руку поставьте плюсики. Вы знаете, что у вас есть ваша структура. Я вам всем говорю, стройте свои структуры. Почему? Потому что DeFi будет интегрирована. Сейчас, допустим, вы стоите в Argus, и у вас ниже стоит структура. И ваш человек в вашей структуре будет брать, а, заходить на кэш. Определенный а, в DeFi. -лод. И он выиграет, и вы с выигрыша будете получать реферальные ребят. Там будет очень умное, а вы все поняли, что у нас мозги очень такие, знаете, непростые. Мы создали аргус, с которого не было аналогов на рынке. Вчера он стал на 300% эффективнее. Вы знаете, вы куча роликов уже засняли. Вы сейчас начинаете готовиться транслировать информацию. Сейчас это тоже это не минорное обновление, это большой апгрейд, знаете, ребят. И то есть, грубо говоря, который сейчас у вас присутствует человек новичок но он учится он, он хочет еще дополнительно получать рискуя ничем не рискуя он заходит непосредственно мы по создадим а я так понимаю игорь мы создадим определенную вкладочку да где будет это все интегрировано а лояльно для вас правильно? Ну, mm -hmm. или отключаем микрофон когда я говорю чтобы не было их да да да да сейчас Значит, мы, помимо того, что будет страничка на официальном сайте Argos, мы планируем сделать еще и telegram бот который будет посылать уведомления о том, какой выигрыш произошел, и также о попущенной выгоде. Ну, то есть это будет очень удобно, опять-таки у конкурентов такого нет. Потом я вижу в чате Иван спрашивает, откуда берутся деньги. Значит, поясню. И еще раз, мы собираем пол да, всех вкладчиков, и вкладываем эти деньги в Compound Finance. Compound Finance – это структура в DeFi, одна из лидеров, которая позволяет получать 8-9% годовых в долларах. Откуда они берут деньги? Они, вот те деньги, которые они получают от нас, они предоставляют ликвидность для децентрализованных бирж. Соответственно, на биржах происходят торги, берется комиссия с этих торгов, и, собственно, эта комиссия составляет э, вот этот вот процент доходности, который мы получаем. А мы, соответственно, получаем от этого компаунда. Сыпались. Ирина, все задавайте. С какой суммы начинается вложение, еще у кого-то какие-то будут возникать. Ребят, пишите, прямо сейчас задавайте. Игорь будет отвечать. Где-то связано, если с MLM интеграция, я уже отвечу за Аргас. Игорь, заново передаю слово, поскольку здесь люди начинают задавать вопрос. Угу. Так, а вот, с какой суммы начинается вложение, Игорь? Так, а... делаем суммы, в принципе, входа небольшие, но это сейчас еще выясняется. То есть у нас есть еще две недели там с небольшим до старта. Мы конкретные цифры сообщим, но в любом случае это будет удобная для всех а, приемлемая сумма входа. А, так, поэтапно делать обучение. Да, мы всю информацию предоставим, у нас будет на сайте, часто задаваем вопросы с ответами, вы сможете ознакомиться. На самом деле там ничего сложного нет. То есть, по сути, для того, чтобы выиграть приз, вам ничего не нужно делать. Вот. Вы просто вошли однажды, и все. Дальше у вас, если вы собираетесь привлекать структуру, свою, у вас будет реферальная ссылка, вот, которую вы также распространяете. Ну, в общем, как в Argos. Так, okay, еще вопросы? А гарантированной доходности здесь Нет то и дело что э, вы можете в принципе никто не запрещает напрямую войти в компаунд но там есть определенные сложности э, но вы будете получать допустим эти проценты. А здесь у вас есть шанс э, вложить допустим 10 долларов э, выиграть 500 или тысячу то есть понимаете такая вот лотерея плюс здесь у вас есть э, доходность от вашей реферальной сети сетки вот она в чем вот это вот гарантированная ваша доходность. То есть, в принципе, даже вы можете войти с небольшой суммой, но э, если вы за собой э, поставите вашу сеть, вы будете зарабатывать с выигрышей, которые будут происходить внутри вашей сети. Но это об этом, наверное, больше Илья расскажет, потому что я в MLM не так силен. Так. Ну нет, почему? Здесь лотерея, потому что. Будет выбираться случайное число и каждый раз случайным образом будет выбираться победитель. Да, это лотерея. И да, бывает лотереи. Но по сути, в принципе, такое может быть, что кто-то там может и не выиграть, да. Поэтому. Так. А, так, в прошлый раз говорили о 20-40 процентов годовых. А, смотрите, я говорю, вам объяснял, как работает откуда берутся деньги у нас то есть куда мы вкладываем и откуда мы а, получаем а, то что 20-40% годовых это имеется в виду что вы можете сделать а, привлекая ваших партнеров вот да это вполне реальные проценты так ну вот на вопросы по вложениям и рефералкам это наверное к Илья лучше Илья пускай ответит это будет работать. Сейчас я прочитаю еще раз. То есть есть рефералки разные, дефи, и Argos. Нет, ребят, будет происходить эта интеграция на платформе Argos, то есть будет а, дополнительная вкладочка в аргасе и ваша вся структура, которая есть в аргасе, и если она зайдет в дефи или вы зайдете, это будет автоматически, допустим, ваша есть структура, и она зашла в DeFi, вот, то есть в аргасе и она автоматически, если выигрывает, будет передавать вам эти реферальные вознаграждения. То есть там вообще, по сути, вы не будете переобуваться, то есть вот есть Аргос, есть Дефи, и это так круто интегрируется это будет лояльно для вас в первую очередь, вы не будете вообще сильно напрягаться, как Игорь сказал, это абсолютно несложно и не нужно будет тратить там двойные какие-то деньги, то есть лишние манипуляции банальные, их не нужно будет делать вообще, то есть вы зашли, зашли в Дефи, ваши ребята зашли, которые находятся в Аргосе, если они у вас в Аргосе состоят в вашей структуре и они получили лот то вы получили вознаграждение реферальные в этом и фишка. То есть и самое, знаете, веселое, то, что сейчас, а вот скажем так, вот с этим нововведением, Argos – это единственная платформа, которая будет давать больше 100% с человека. То есть человек пришел, к вам 100% отдал, и плюс еще с DeFi, когда он зарядился в проект, он еще вам передал реферальные то есть 100 плюс дальше проценты. Ребята, это очень круто. И самый важный момент, почему лотерея? Я вижу это, знаете как? Есть процентное соотношение 8 до да, железнобетонных. Но вопрос такой, скажите, а у вас есть сотни тысяч долларов для того, чтобы хороший кэш получать? Наверное, нет. А чтобы получать вот эти 8-9%, чтобы хорошие деньги капали, нужно реально громадные бабки, чтобы вас кормили. Они у вас есть? Вопрос к тут. Думаю, что нет. Поэтому и лотереи, то есть вот эта масса банк, который будет аккумулировать непосредственно а, деньги, то есть а, вот эти комиссионные, которые нам будут платиться, они уже будут давать возможность людям выигрывать. И еще раз заметьте, один момент, самый важный элемент. А чем, больше будет банк, чем больше будет банк, тем больше будут на него капать проценты. А это что значит? А это значит более частые выигрыши. То есть, допустим, какая-то определенная сумма, она еще в процессе, в разработке, которая будет распределяться вам. Но банк больше и больше растет, и эта сумма, которая раньше копилась несколько дней, потом начинает копиться день, потом копиться 12 часов, потом час, потом вообще быстрее, быстрее, быстрее. И эти выигрыши будут быстрее сыпаться, сыпаться и сыпаться. Но банк должен расти для этого. Мы для чего здесь? Мы, МЛМ-щики, мы умеем транслировать информацию, давать информацию. Наша задача теперь это не самим только пользоваться, но также и давать в массы. Потому что мало того, 100% теперь более переши планку, которую как больше 100%, ребят, а можно, обоснованно. Плюс это для новичков, которые хотят, ну вот так вот, фортуна улыбнулась, бам, капнула, и мало того, они ничего не проиграли. Банк растет, выигрыши все чаще и чаще сыпятся, ребят. И это будет привязано к вашей основной реферальной ссылке, которая уже есть у вас в Аргасе. Чем больше в Аргасе сетка, тем у вас лучше, тем выше будет э, уровень куплен, тем больше у вас будет рефералка, глубина открыта. Ребята, это мы позже маленько обсудим, но сегодня сама суть, чтобы вы поняли, что дефи это тот самый вариант, когда вам не нужно, э, знаете… Скажем, ну нет у вас сейчас денег, но я, допустим, вкладываться буду нормально, там, потому что я хочу деньги, я люблю деньги, мы все любим деньги. Есть возможность, знаете, почему я буду вкладываться нормально? Я буду вкладывать все свои деньги, потому что это беспроигрышный вариант. Я могу их выдернуть, сегодня положить, завтра забрать. То есть мне вот надо в магазин сходить. А так они у меня просто не лежат где-то в сейфе, они у меня хотя бы есть вариант, что я получу кэш. Все. И я могу их забрать, поэтому я ничем не рискую, это на смарт-контракте, все будет прозрачно, я думаю, сейчас Игорь и там в этом плане ответят. И я поэтому здесь не парюсь насчет этого, тем более я знаю этих людей. Я вам хочу сказать, ребята, еще один важный момент. Вот Игорь здесь, и я вам сейчас покажу, что это за люди, потому что для меня это очень важный элемент, с кем я работаю, для меня это вызывает определенную гордость. Они со всеми работают, у всех, можно сказать, вызывают гордость. Но я им кровь больше пью, поэтому гордость меня больше да, вызывает. То есть, что э, эти ребята, профессионалы, я вам покажу сейчас, почему. И то, что а, они сделают настолько это все хорошо, не насколько это возможно, а насколько вот, у, лучше, чем у других. Я вам сейчас покажу одну вещь. Э, Игорь, можешь, пожалуйста, ссылочку скинуть в чат э, топ-40 э, блокчейн-разработчиков? Пожалуйста. Так. Игорь, скинешь? Я жду от Игоря. Вы эту ссылочку нажмете, пройдете вниз и увидите, смарт-контракт, это вот непосредственно Игорь является частью этой команды. Мы, получается, тоже являемся, поскольку они являются нашими разработчиками и нашими кураторами по всем параметрам. Они это все делают, ребят, они знают, они в этом как рыба в воде. И самый главный момент, что мне что понравилось, когда эта идея возникла был глобальный совет, разговор, обсуждение интеграции и подачи людям привнесения в массы. Потому что, вот ссылочка пройдите, посмотрите на 29 месте, это топ-блокчейн 40 мировых разработчиков, то есть блокчейн-разработчики мира, то есть там из России только вот smartcontract.ru, что вы понимали. Это не шутки. Вот. Это первый момент. То есть, они то есть нормально подошли. Есть такое понятие, как делегирование. И каждый привнес непосредственно ту лепту, у которого... Вот у меня вот это хорошо получается. Я дал эту свою лепту. У ребят это получается. Они свою лепту вложили. И у нас есть вот это четкое понимание, как это нужно сделать для тех даже людей, у которых нет деньги. Нет деньги, но есть талант людей приглашать. Зашли в аргос, получаете в Аргасе и плюс еще в Дефе получаете. Очень круто. Покажите мне хоть один проект, который вы забрали процентов с первой линии из глубины еще рефералка вам пошла. Нету. Здесь при помощи Дефилота вы сможете это делать. Плюс здесь не страшно вкладывать деньги, которые вам завтра понадобятся. Потому что вы завтра их можете забрать. Круто. Поэтому здесь в плане риск-менеджмента и аналитики и логистики а, лучше нету. Это самое лучшее, то, что я видел, продумано. Ребята, которые со мной разрабатывали апдейт маркетинга, они знают, до каких запятых мы докапывались, когда делали этот апдейт. Мы мозг весь сломали, но мы это делали. Ирин, пожалуйста, возьми голос. Вопрос, который я просил тебя задать. Задай. Я отключу микрофон, Игорь, ты ответишь, потому что там вопрос технический, я в этом не особо ничего не понимаю, я объясню, но я не все уехал. А, да, здравствуй, здравствуйте все, я думаю, что меня слышно, поставьте плюсики, слышно или нет. А я пока продолжу, я думаю, что слышно, ребят, ага, вижу, спасибо, Ирина, спасибо, Сергей, Марина и так далее, Николай, Александр, благодарю вас. А ситуация в следующем, естественно, как только появляется новая технология, появляется всякая разная информация, люди лезут копать. Точно так же, как только появляется какой-то сайт, люди лезут на доверие посмотреть, проверить все везде, и я накопала такую вещь, что типа DeFi – это новая наживка для криптолоха, криптозаметки, как устроен король лохотронов, рассадник скама ICO и а его «Нервно курит в стране». На самом деле я скинула тут же эту статью «Илье», потому что любой вопрос должен получить свой ответ, иначе люди пойдут копать, им это не понравится. И второе, то, что был взломан какой-то протокол ДЭФИ, и потери подсчитываются. Ну, в первом случае, конечно, очень часто бывает, что те еще аналитики диванные, которые совершенно не разбираются в технологии и выпускают какую-то статью, именно для того чтобы привлечь к себе внимание это известно но я все-таки хочу получить ответ на этот вопрос потому что всем нам это в первую очередь будет интересно и мы возьмем на вооружение ваши ответы для того чтобы вдруг попадется нам дотошный инвестор чтобы быть во всеоружии благодарю мне Ирина. ну я думаю ты что она вызвала просто смех и вот так вот на самом деле, да, там человек, видимо, провокационно пишет. В основном он рассказывает о преимуществах централизованных бирж перед децентрализованными. Но это неправда, потому что все мы знаем, что любой централизованной биржей владеет какой-то один человек да, или команда. И, по сути, кошельки биржевые, они принадлежат конкретным людям. И они могут в любой момент их вывести. Или хакер может взломать эту биржу потому что она работает на сервере на каком-то, да, а не в блокчейне, по сути. Вот. И, соответственно, они также могут манипулировать ценой. Например, там будет редко падать... Биткоин. Люди захотят его там купить, а не, не даст им биржи, да, заблокируют А потом, когда люди войдут, начнут делать раздера, там цена опять поскочила. А в дефи такое невозможно. Дефи регулируется смарт-контрактами. Дефи и децентрализованные биржи, они находятся в блокчейне. Ни один человек не может а, взять и повлиять на это. Вот это самое главное. А, там рассказывалось в этой статье про какие-то там залоги непонятные, что люди там теряют нет вот там то, что говорилось про залоги это близко к компаунду, то есть для чего это сделано, то есть, например, у вас есть эфиры, вы знаете, что они скоро будут расти и вы не хотите их продавать, но вам при этом нужны, например, стейблкоины, да и там или какие-то другие там тезеры для того, чтобы поучаствовать в каком-то другом проекте или на эти а, тезеры купить другие токены, да, которые, вы знаете, тоже будут расти. И что вы делаете? Вы закладываете свои эфиры, получаете взамен а, стаблкоины, и этими стаблкоинами уже участвовать в каком-то другом проекте. И можете получить двойную выгоду. При этом вы можете в любой момент вернуться и забрать свой залог без потери. А, единственное, что может произойти, если цена эфира пойдет вниз, а, то вы просто свой залог не заберете в эфирах, но у вас на кармане останутся доллары. То есть, что вы, даже если бы вы не закладывали бы залог, а эфиры бы у вас просто были бы в кошельке, и вы бы ничего с ними не делали. Если цена эфира упала, вы, вы и так потеряли, да, если не продали. Вот. То есть, э, там полный бред. Человек, который либо не понимает, как это устроено, э, либо намеренно какую-то провокацию сделал. И там написано, про что дефи это очень сложно. Нет, дефи сложен. Там все просто. Вот это первый момент, то есть вы должны понимать, что э, почему называется дефицит централизованных финансов, нет центрального управляющего органа, ни банка, ни какой-либо биржи и тому подобное, все в блокчейне, все прозрачно, вы видите каждую транзакцию, кто кому что отправляет, э, никто не может взять и украсть деньги из блокчейна. Сами это понимаете, да, если вы только не дали свой приватный ключ. Что касается второго сообщения по поводу а, твита проекта, не помню, как он называется, что у них там а, деньги пропали. А, значит, там был вопрос такой о том, что был у владельцев этого проекта некий а, смарт-кошелек, который имеет а, полный доступ к этому смарт-контракту и позволяет управлять средствами вкладчиков но мы, естественно, такого делать не будем. И я вначале сказал, что мы пройдем все аудиты. То есть да, ну, человек, который понимает, может прочитать код смарт-контракта, он и так увидит, он зайдет и, и поймет, что в нашем смарт-контракте нет такого смарт-кошелька. А кто не понимает, тот почитает аудиты. Мы пройдем аудиты у проверенных компаний, которым все доверяют. Вот. Ну, нам нет смысла там, этим деньгами управлять. Я вот сейчас еще отвечу на вопрос тут оскар уже не вижу где я писал, что а, так вот оскар писал то есть вы получаете процент с наших денег а у нас есть возможность выиграть лотерея нет не совсем так мы все вместе создаем большой пол денег и да мы получаем эти проценты но этот процент он идет на выигрыш на выигрыш и на реферальную структуру распределяется вот то есть мы все с вами, во-первых, имеем возможность выиграть в Тултере, во-вторых, привлекая свою структуру людей, партнеров, мы еще получаем реферальные вознаграждение. Вот как это все работает. Ну, наверное, все, я ответил на вопрос. А покажу, как это будет примерно привязываться, и пару пунктов покажу через демонстрацию экрана, ребят. Ваш момент. Вы пишите пока, чтобы Игорь прочитает позже и ответит после того конечно я... покажу вам кое-что в общем так скажите какая демонстрация появится пожалуйста напишите так да, все отлично там чтобы вопросы верхне улетали все написали парочку хватит а, смотрим а, давайте один момент самый важный разберем а, посмотрим на DeFi пульс а, что это такое то есть а, ценность предложения и актуальность можно а, знаете описать суммами вложения, которые туда идут. В данном случае есть такой ресурс, как DeFi Pulse, где можно посмотреть, что в данном в данный момент. Давайте я обновлю. Было 955. Давайте глянем. 943. Короче, почти миллиард долларов, миллиард долларов в эфирах, ну или там в даях В данном случае находится в дефи. Чтобы вы понимали. Если брать август 2019 года, то там было в два раза меньше. То есть, грубо говоря, за полгода эта сумма выросла в два раза. А знаете, что такое геометрическая прогрессия? Когда, блин, я забыл, где это было написано, ну, суть такова. Один, то есть одному человеку там в старине нечего было есть, но он создавал игры. Он создал шахматы, принес королю и говорит, давай так, если ты мне выиграешь, я у тебя беру зерно, эти мои шахматы, которые я забрел. Он говорит, это а сколько? Давай так, в одну клеточку, одну зернышко. Во вторую клеточку два зернышка, а следующий в два раза, в два раза больше. Ребят, в общем, он выиграл короля и забрал несколько повозок зерна. Это и есть геометрическая прогрессия. А я вам хочу сказать так, что если полгода назад было в два раза меньше, сейчас в два раза больше, что будет через пару лет? Заметьте, через пару лет – это важный элемент в моем слове. Потому что мы не взяли то, что есть три года, то, что, о чем шуметь начинали три года. Я именно говорю о том, что сейчас только набирает обороты, о чем сейчас все транслируют. Биржи, я не знаю, будут внедрять или нет, но я знаю уже хобби, что точно внедрила, что деньги сюда просто льются, и об этом вообще везде говорят. Вообще везде. Введите видите DeFi, об этом очень много статей в ForkLog, везде. То есть мы взяли, как ребята, которые хотят, чтобы этот бизнес существовал года, мы, знаете, как серферы. Сёрфер ловит свою волну, чтобы прокатиться. И мы сейчас только на зарождающейся волне, на очень большой волне. Вот. Это очень важный элемент. Так, сейчас я переключусь на профми. Так что вот этот момент запомните. Записывайте так, вопросы пишите, это выбор каждого. Сейчас я вам пробегусь и покажу, как это примерно будет работать, чтобы вы понимали. Так, смотрим. Я захожу сейчас в кабинет «Аргас». Давайте посмотрим, к примеру, у вас структура. Да, вот. Такая структура и хорошо, гладко и сладко. Но вы вложили в дефи, сколько у вас есть там денег положили. Ну, классно, здорово. Ну, допустим, выигрыш прошел мимо. А теперь скажите мне, из этой структуры, если не деньгами не рискует, какая разница, где деньги лежат? На кошельке или здесь тот же самый кошелек на смарт-контракте. Вообще без разницы. Они также зашли в DeFi. Теперь, ваш аккаунт, допустим, пролетел. Насколько вероятность увеличивается, когда под вами еще человек 100 зашло? Ваша вероятность увеличивается ровно на 100 раз, что вы выиграете. Хотя бы не весь кэш, но реферальный. И это будет Постоянно. То есть в этом и плюс и фишка. То есть построение структуры вы начинаете получать деньги не только с себя, но и со всей структуры. А если коснемся людей, у которых не так много, зачем ходить, ребят? А кто фортуну отменял? Знаете, люди берут вообще там доллары, какой-нибудь билет и выигрывают миллионы долларов. По-разному бывает. Поэтому опять же, если мы не рискуем, почему нет? Наверное, да. Знаете, как говорят, если не я, то кто-нибудь другой. Ну, я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, я хочу я, чтобы тоже в этом участвовать. Поэтому, ребят, дальше. И самое главное, что расфокусировки не будет. У вас это будет построено на базе платформы Argus. Вот это самое уникальное. То есть вот это сейчас, что у вас имеется, но у вас все и остается. Просто появится дополнительная вкладка со всеми инструментариями, со всей информацией. Мы проведем еще не один курс, обязательно проведем встречи, где вы четко, ясно, доходчиво поймете, как этим пользоваться и только скажете спасибо. Но самое главное, что Argos перешагнет еще дополнительно. Помимо того, что дает 100% с каждого, который зашел в первую линию, он перешагнет более чем 100%. И еще один элемент хочу его подчеркнуть. Вот я вам сейчас не зря открыл DeFi Pulse. Не зря. Потому что когда растет кэш, растет кэш, начинает выплаты, достигая определенной суммы, все чаще-чаще э, падать э, на выигрыш. То есть будет чаще-чаще происходить выигрыши. Ну вот представьте, проходит определенное время. Это классная информация, почему ей не пользоваться. Мы ее транслируем, сами пользуемся. Банк растет. И наши выигрыши раньше, как я сказал, несколько дней, потом чаще-чаще-чаще, и будут постоянно в день по несколько раз или в час по несколько раз, в зависимости от кэша, происходить выигрыши. И люди будут все чаще и чаще получать. А чем больше у вас структура и рефералка, естественно, вы будете постоянно тоже зарабатывать, ребят. Поэтому это со счетов не скидывайте. Это очень серьезный инструмент. Я лично обязательно буду, знаете, вложу 20 тысяч долларов там, или 50 тысяч долларов, и бам, чувак зайдет, там доллар вложит, да, или 10 долларов, и он выиграет. Это лотерея, я скажу, кру... чувак, круто, ну как, нормально чувствуешь себя? Он скажет, да, неплохо. Понимаете, ребят, в этом и уникальность. И самое главное, даже если не выиграть страшно, он говорит, а что страшно? Я не проиграл, не потерял, я могу сейчас забрать и потратить. Ну а зачем тратить, если они мне могут принести конверсию? Тоже такой вопрос. Вот, ребят, я думаю, я вас не мотивировал абсолютно, я просто ответил так, как я это вижу. Потому что для меня это конкретно такое видение, и для меня оно очень важное. А поскольку если мы беремся что-то делать, значит, мы делаем. Значит, мы делаем, значит, это очень классное, значит, это в данный момент не сейчас, это актуально, это будет актуально года наперед. Это не 10 лет назад открылось, и которое сейчас на закате находится, это только сейчас зарождается. И запомни, и знаете, еще один элемент, я вам скажу, почему это будет популяризироваться, я вам сейчас докажу, что всегда хайпится. Хайпится то, что где бабки, где бабки, то и хайпится. Скажите, если это замена нашей стандартной финансовой системе. Сюда сейчас уже миллиард залился. То есть она вот существует, вот-вот. А, что дальше будет? Тут будет много бабок. А чем больше бабок, что нужно делать? Нужно эту информацию транслировать. То есть даже не мы это будем делать так активно. Это будут делать непосредственно на радио. Это будет нам в помощь. Будут все об этом говорить. Но мы тоже должны принимать в этом очень активное участие. Вот так вот, ребят. Я это вижу так. Игорь, там вопросы были какие-то? Так, а вот ответьте на вопрос, кто сначала сначала основания Аргоса дошел до 10 уровня, сколько человек, я думаю. Игорь, дошли люди до 7 уровня, будут заходить на 8 уровни. На, до 7 уровня зашло почеловек 20, наверное. А на 7 уровень зайти это в районе 30 эфиров. Где-то так. А нет, до 8 уровня уже есть, по-моему. Нас смотреть. Ну, уже есть, на седьмом уровне уже достаточно людей. Вот так. Ну, люди двигаются и будут дальше идти. Так, вопросы есть по DeFi, ребят? Давайте. Я в Все. Игорь, посмотри, если есть, слово возьмешь. Вы не теряете в том-то и дело. Я еще раз говорю, что вы можете в любой момент забрать ваш депозит. Просто у вас есть шанс еще и выиграть, да еще и заработать со структурой. Потом вопрос «Лучше самим войти в дефи и получить процент, чем отдавать свои деньги и ждать только фортуны». Илья уже отвечал на этот вопрос. И правильно сказал, что если у вас небольшая сумма, то, ну, допустим, те же самые 10 долларов, вот 8% годовых 10 долларов, ну что это такое? А здесь вы можете войти с теми же самыми 10 или 100 долларами и заработать гораздо больше. Во-первых, со структуры, а во-вторых, еще и, да, если фортона повезет считаем сколько нам нужно в месяц месяц нужно чтобы прожить ну хорошо мы же а если мы инвестируем есть знаете диванные такие инвесторы я спрашиваю что ты делаешь я ничего не делаю как это она а чужих а, а я инвестор сколько ты вложил ну я тысячу я инвестор ребят то есть это это жесть это мало того, у человека с мозги в отпуск уехали, не обещали вернуться. А, мало того, он вообще ну, с миром маленько не дружит. То есть, ребят, вы должны понять четко, чтобы вам инвестировать, вам должны инвестиции ровно отдавать столько, сколько вы могли бы а, себе... То есть ту сумму, которую прокормил бы вас, вашу семью. Все, и я уже по своей теме пройдусь с ребятами. Да, я думаю, что мы, наверное, еще пообщаемся и... Мы будем готовы ответить на вопросы да, на сегодня на да, с вами Всего доброго. До свидания. на работе у него мозг там скипает общаться и здесь как бы он выделил время это очень здорово так ребят теперь давайте пробежимся еще раз по аргосу теперь у нас еще появился дефиот дефиот да стартует у нас через пару недель ну, может быть там три недели дайте нам время хорошо сделать Человек пришел, мы 100% заработали. Как можно получить больше 100%? А вот так вот, за счет филота. Это очень круто. Мало того, что вы не только будете с первой линии получать, а непосредственно также из глубины. Где возможность с глубины получать, когда люди под вас не встают? Реферальное. Если 100% идет с человека. Нигде здесь можно. То есть, ребят, просто арго сейчас и прибыль не осталась в три раза, и еще такую фишку, как дал. Как и реферальное, и больше, чем 100% со своей первой линии. Ребята, это, это просто, это жесть. Это финансовая такая топ-топ-топ-топ-топ, которого нигде нету. Никто сейчас это не создал, мы сделали. А он прибыль не стал, а через 2-3 недели он еще и больше 100% будет давать. И плюс еще реферальная, которую тупо невозможно сделать другим, потому что мы первые. Наши остальные будут нас догонять только если кто-то пытается сделать. Вот, ребят. Давайте по вопросам пробежимся, чтобы вас тоже долго не мучить. И, наверное, у всех хорошие сны сегодня будут. Деньги будут сыпаться сверху. Ну так, ребят, какая рефералка будет в Дефе? Ир, она у нас проработана. Ну, дайте пару дней, потому что я думаю, что все-таки нужно, нужно еще маленького времени. Вот. Поскольку я помню, как мы меняли обновленный маркетинг в самом Аргасе, это было нелегко, это было сложно. И вроде бы все, а утром встаем, и другая мысль возникает. То есть сидим, пересчитываем. Это не так все просто на самом деле. Как мы сделали все по-новому, ребят? Мы об этом рассказывали на вчерашнем вебинаре, ребят. То есть на вчерашнем вебинаре мы все сказали. Там было так сделано таким образом, что квалификацию можно менять. Это часть функции сайта. Вот. Давайте, ребята, еще вопросы. Там сама квалификация лежала на сайте, потому что все в не влезло, и мы ее оставили специально, чтобы всегда была гибкая ситуация, для того чтобы людям создавать удобные условия. Вот так вот смарт отвечает за все полностью в нем заложен, но вот этот элемент на сайте оставили, на серваке. Ребят, вопросы давайте, пожалуйста, еще задавайте. Минимальная сумма входа. Ребят, минимальная сумма входа планировали от доллара, планировали, но не факт, что именно будет доллар. По одной простой причине, потому что ну, есть такие моменты, знаете, как комиссионные переводы, ну, надо это посчитаем. Ну, мы не будем планку сдирать, естественно. То есть ребята посчитают, поскольку не технически, за технический момент отвечают. я явно. И они на эти вопросы ответят. Вот. Обязательно на этой неделе вы думаю, получите эту информацию. Вот. Мы работаем ежедневно над этим. Такие пироги. Сейчас идет работа над деревом. Я вам покажу, что будет. Нет, я вам не покажу, что будет. Короче, работа идет над деревом. Дерево будет апгрейдиться. Там больше и лучше будет все. Так, ребят, давайте дальше вопросы задавайте, не стесняйтесь. Или если все, тогда, ребят, я рад, что вы сегодня пришли, что были. Сейчас начинайте упор делать на своей структуре в Аргосе, потому что они конкретно повлияют на вашу доходность. Именно они конкретно. Не что-то, а ваши структуры будут влиять на доходность. Чем больше, тем больше вам будет сыпаться. Это очень важный элемент. Ребят, смотрите, давайте вам один элемент покажу. Вы должны его знать. Так. Ну, ребят, дефилот будет выигрышный тем, у кого большие структуры. Вы должны это понимать. Или у кого большой кэш. Поэтому. Если у вас там нету, как я показал, там да, серьезных кэшей, вы в любом случае должны строить структуру, чтобы со структуры собирать. Поэтому стройте структуры в Аргасе, потому что они только повлияют на вашу доходность прямую. И естественно, то, что вы вложите. Так, я вам сейчас покажу один элемент. Ребят, смотрите, попадаются люди, а дайте прочитать смарт-контракт, там волосы у себя рвут, как будто вы там в чем-то разбираетесь. Смотрите, почему закрыли смарт-контракт, объясняю. В смарт-контракте есть такая фишка, как квалификация, которая гибкая, которую ты, если меняешь, допустим, там немного манипуляций, заново смарт-контракт перезалил, да, сделал аудиторскую проверку, а вы можете создать новый проект. Ну зачем нам это выдавать? Это наша разработка. Это то есть ребята трудились над этим, мы тестили более месяца, это вообще вынос мозга. Зачем нам это давать технологию? Для чего? То есть, естественно, мы закрыли его, чтобы ребята просто не слямзили. Но есть аудиторская проверка. Непосредственно для горячих голов, которые ищет везде подвох, мы сделали аудиторскую проверку. Ребят, кому скинуть ссылку на аудит проверки Аргоса? На аудиторскую проверку. Кому скинуть? Напишите плюсики, если вам скинуть, я вам сейчас скину просто, чтобы вот тот, кто, блин, доказывает, что-то налопаму прилепить и на читай. Давайте сейчас я скину. Секундочку. Так, аудит, аудит, вот. Так, а, вот сейчас помню, кому я скидывал. Так, аудит, не оставлю. А, сейчас понял. Так, вот. Так, ребят, вот я вам сейчас... Сейчас я его... смотрите все финансовые то есть связи все деревья хранится здесь то есть все направление деньги куда поступят все четко хранится здесь тут нету никаких бэкдоров, ничего все то есть смарт-контракт нормальные деньги поступят по назначению ребят не парьтесь вот он смарт-контракт по этой причине вот я вам даю что если у людей там что-то какие-то возникают мысли просто давайте эту информацию сейчас подождите я ее найду так вот, берите, пользуйтесь, вот вам аудит смарт контракт пожалуйста. No problem, то есть сделали, вот как ребята делают аудит, а также вот аудит у нас сделан от, от самого смарт-контракта смарт и да. а, от этап-белов. Вот, там два лейбла, вы увидите. Поэтому все четко, чин-чинарем, все соответствует заявленным, то есть заявленному. Все соответствует заявленному, ребят. Это очень важный элемент. А почему я вам, я вам не то скопировал, простите, сорян. Вот ссылка. По ней, вот смотрите, сейчас я дал ссылку. вот. По ней проходите, по этой ссылке. И опускаетесь вниз. Публичные аудиты. И опускаетесь вниз. И доходите до Аргоса Аудит смарт-контракта. Сейчас. Так, вот он. Аргос Project смарт-контракт. Вот он. Наш смарт-контракт. Все, ребят. Все. Нашли? Нет? На Обратно сейчас, пожалуйста, дайте. Разобрались. Все работает? Давайте, плечики ставьте. и все тогда на сегодня. Я надеюсь, было информативно. На этой неделе будут у нас вебинары. Мы раскидаем ссылочки. В пятницу будет вебинар от меня. Маркетинг, точнее, от меня. Поэтому приходите. Вообще будет в деталях все именно фишки, плюшки. Я не буду рассказывать вот эти. Я вам расскажу фишки. Почему он пипец какой выгодный над другими. Вот это самый важный элемент. Поэтому приходите, увидите, чтобы правильно парировать возражения, предлагать правильно и показывать именно, почему же все-таки братан, не теряя время, иди сюда. Знаете, самые два важные элемента, ради которых стоит сменить профессию. Первое, когда вы тратите пустую время, время – самый ценный ресурс, который не восстанавливается. Ну и плюс к этому, когда вы тратите свое время за менее меньшие деньги. Вот. В данном случае в Варгасе будете тратить и меньше времени, но зарабатывать больше денег. Вот эти два слагаемых, которые просто стоит все поменять и прийти сюда, потому что и времени вы высвобождается. Допустим, где-то вы получаете 100 тысяч за определенное потраченное время, то здесь вы эти 100 тысяч будете получать за меньше потраченное время. И свое высвобожденное время будете лучше посвящать на свои любимые дела, на семью, еще куда-то, на отдых. Может быть, в работу более вкладываться больше, чтобы больше зарабатывать. Смысл таков. И это самые два важные аспекта, на которые мы поставили, скажем так, ставку, цель, которую в Аргасе сейчас это самое топ лучшее, где ваше время дает самую большую финансовую отдачу. Больше нигде такого нет. И причем не бросая команду, потому что есть квалификация, которая заставляет людей вышестоящих помогать нижним. Дубликация. Все, ребят, всего хорошего. До связи. Рад, что вы сегодня были. Надеюсь, информация была ценная. От одного до ста, поставьте оценочку и отдыхать.